Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерия, это рубрика игры до 50 рублей. Итак, в этом и в следующем, скорее всего, выпуске мы продолжаем с вами проходить игрулю под названием Metal Commander. Ставим лайк и погнали! итак второй акт мутант Лав. к этому и о чем я и говорил помните тогда говорил то что здесь а, будет по-любому будет какие-то мутанты либо инопланетяне ну окей ладно погнали погнали так мы там узишку по моему с вами а, под это под того короче под а, подкачали так окей а, Одна бомба у меня, так, это я экипирую, погнали, погнали, экипирую, экипирую, экипирую, экипирую. окей. Так, э, я забыл, как, как там стрелять, чтобы стрелять. Так, это стрелять, это граната, одна граната была, и я ее истратил, короче, окей, погнали. Ёптима, почему это было? А, это снайпер? Финаси так громко. Погнали, погнали. Танки. А это не другое оружие, это уже. Кто ну, бри ты? Ай-яй-яй! А ч не прыгай-то? По-любому кинь зомби. Раз лаборатория, значит, по-любому зомби. Здесь никак. А, по вот ты короче, подходишь и в этой ракеты у ракеты. На жом как-то Так, присасывай мне монеты, присасывай. Ой, это что такое? Ты видел, да? Ты видел, да? Ты видел, ты видел? Так, мы говорили, что не Я, я почти, почти на минимум поставил звуки, но не знаю. Это... А -а -а, снайперка очень громко фигачит. Она сейчас убивает, я не знаю. <к sakut> будет перебивать, он будет. Если вы что иногда разбивает звук. Ух а гранаты кидается, смотри. Ля какой. Так next mission конечно конечно next mission здесь по-моему сколько будет а, этих погоди ка а, 2 и 2 также 2 и 8 да также 2 и 8 окей допустим также 2 и 8 так экипировано. все экипировано погнали <проскут> <проскут> Это <связать> <связать> нормально, танки в лаборатории. Танки в лаборатории. Могли бы, не знаю, что, как этот трубуэт поставить. Вот этот более, правда, подруга твоя. Что это такое? Смотри, у меня жизнь на Что это за штука? Зеленый огонь какой-то. Что-то я не могу понять. Окей. Okay. А эти эти эти, эти штуки взрываются, что ли? Смотри, вот это что такое вот зеленый огонь, чё не могу понять. Нет. Гляди, а он мне это, сни... а он снимает тебе жизнь. Какие то выстрелы вот эти, кстати. особенно вот этот вот, снайпер, очень грустно. Не на сложном здесь бы, наверное, хардкора много было бы. Ну в плане того, что я погибал бы, наверное, много раз. Вот. На сложном не будем проходить. Так, пробежимся чисто по сюжету, по компании, короче, да? Всего три, три этих а... реактора. Нормально. Чисто расслабиться. Вот и другие игры, игры, которые... Куда старткорят, поэтому... только только для Что-то перестали попадаться, да, лучше. Погоди, они. У мы шкала жизни, что ли, выйти? Да, у нее тоже есть сила жизни получается Смотри, я пойду Сколько вот, по ней попадаю Интересно Интересно, где пляж? Давайте вылазим А, а мне надо было залезть А, Погодите! Возможно это чё, короче, в каком-нибудь невидимом сюжете написали? Типа... Будет, типа, с каким-то наподобие что-то огнемета. Да? Потому что видел шкала где-то немного в стороне появляется, когда я попадаю. Заметил. Видишь, видишь, видишь? Да. Это Да. значит. А где босс? я хочу босса я уже хочу босса, Да. в Да. а Да. Да. Да. Зависло, что ли? Прикинь. А игруха-то зависла. Так, окей, пришлось, короче, перезагрузить игру. Вот, какой-то баг получается, наверное, скорее всего. Окей, погнали. Миссия с боссом. Я, кстати, короче, сейчас настолько слазил, заметил то, что по новой мне пришлось сбросить короче, настройка И по новой мне пришлось, короче, настраивать. Вот, и заметил то, что двигает вот звук а, Звуковых эффектов допустим, кстати, а -а -а, Не меняется ничего Я двигаю звук, а ничего не меняет. Музыка меняется А вот, эффекты нифига не меняются вот. Поэтому надеюсь Сильно перебивать не будет Окей. Удар и ножом, они, в принципе, как бы ваншот. Ну, я ва ва ва удар Но... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Это да? Это ровно всякий пожар. А ты Видишь, что я, смотри, на, на жонку надалки на на вот, тираж. Давно оружие не было Это печальненько. Потому что покупать, сами видели, да, цены? Здесь. Отлично, босс, Прикольно. А это как какой-то. Что он делает? Ты что делаешь, Он по мне даже не попадает, Так ощущение, да? Что игруха немного не заработана. Либо это на нормле Видишь, он что-то пытается. А! Смотри, у него он стреляет смотри, смотри, стреляет, но у него выстрелы идут в противоположную сторону нормально, да? окей ну да, походу игруха немножко недоработана ну ладно будем считать это баг бакс. баги когда, наверное разрабы писали скрипты немножко что-то не то написали Причем в этом а, в первом акте было совсем все хорошо. Начинается второго. Я боюсь представить, что будет в третьем акте. Окей, давай следующая миссия. Погнали. Следующий мишин Так, экипировано Окей, погнали. Кстати, я не удивлюсь, если вот эти вот типа с, огнем... ну, с, этим... с огнеметом... Ай-яй-яй! -яй. Ай яй яй Вот эти вот, которые тип типа с огнеметом а с зелёным, они просто тупо не прорисованы. Их я не удивлюсь. Короче, вот это вот а, детище стоит теме всего ну около пяти рублей, там рублей 20 это я покупал. Так что да. в а то время когда я покупал? Что... У ни одного не убил Прикол Вот этот прикол так это какой у нас а, четвертый да получается был четвертый уровень да так а 6 ну окей шестой потом седьмой потом восьмой нормально так а давай-ка что нибудь еще попробуем купить так это да что такое я все деньги потратил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 there's a canal oh Как использовать äh, кубик, <мирает> <мирает> Отлично. либо может он что-то удваивает, не знаю этот кубик. Так. Ну давай посмотрим, что можно еще купить. Испробовать. Так, а, у меня 32 тысячи. Я задумал. Так, а, гранату давай куп купим, да? Одну. Аптичкин, я не знаю зачем они. Вот это давай. Посмотрим, что это такое. Что-то увеличивает на 30% чего-то. А, да, какие-то кнопки здесь нажимать надо, чтобы все активировать, просто не проработан, Видишь, я оружие не видимо, знаешь Просто по по по по по по по Никаких черных, ничего знаешь, первого игра игнута, начало будет, такое, не вот надо задротить, либо вот так полно. да. Плюс еще тратить Поиграть можно. Нормально поиграть. ощутить 9. Расслабиться, вот так проходить, да? стрелять, ничего же. А на этом, на Харде, я думаю, я если, конечно, на харди нет вот этого 4000 кп, если он тоже есть, то, в принципе, без разницы. На Харде, на Эксперте проходи. Знай Хильс и все. Это 4000 Ну и единственное, что хреново, что это под, этот... под не заточил. И не роман. Окей, следующий у нас финальный. Финальный для второго акта. Миссия с боссом. Окей. Вот там картинка с первым боссом была. Так, окей. Берем. Погоди, я могу три, В смысле три, три магнита. Ой, я все потемнело, что-то смотри такая как это дичь. Это опять какой-то баг, наверное. Я еще и плаваю. <плес> Жесть. Так, стоп. Я перезагружусь. Да, короче, баг на баге я тут в, в игре. На удочки, короче, я тут. <плес> Ну-ка, погоди. Пойдешь у меня на это, на превьюшку. Так, окей. Там смотри, водолазы меня кромсают, кромсают, водолазы. А как я могу. А, а, я могу еще прыгать. Погоди, на них прыгать можно и топить что ли? Окей. Смотри, водолазы топы. Смотри. Оп! Оп. Ну не плевать меня бесконечно. ХП, наверное, получается. Ну можно так сказать, да? Бесконечная хп. Оп. Вот ну, единственное то, что блеха это оружие мало урона наносит. Вот, вот, вот. Можно даже, знаешь, не. Ой, смотри, он еще не падает. даже, знаешь, просто вопрос встать и ничего не. не Все, бабах. Ну да, немножко игруха немножко недоработана, но я думаю, э, третий акт мы все-таки с вами еще посмотрим, что там может может это второй, второй акт такой забагованный. Ну ладно. Окей. С этим с вами разобрались э -э со вторым актом получается вот со вторым актом разобрались чем мы можем купить или улучшить погоди можем здесь купить э -э 455 ничего мы не можем покупать короче гранаты только узи короче наверное апгрейдить Давай, апгрейдили, короче, почти на полностью. Окей. И на этом закончим. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, друг ВКонтакте. Подписываемся на инстаграм, комментируем. Делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.